Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свобода России». Сегодня в студии с вами Даниил Константинов, а в гостях у нас писатель-политик Алина Витухновская. Алина, здравствуй. Привет. За неимением политики в России приходится обсуждать всякую ерунду, которая попадает в наше поле зрения. Одним из последних скандальных моментов, произошедших в общественном сознании в последние дни, Стало общение Путина со школьниками, в ходе которого Владимир Путин ошибся, перепутав Северную войну с 7 и один из школьников его поправил. Вот вокруг этого сейчас надувается большой информационный пузырь, все это обсуждают. Что ты вообще можешь сказать об этой ситуации и о том, почему вообще такое внимание притягивает подобные события? Ну, как ты правильно сказал, потому что практически ничего не происходит. И с глобальной точки зрения это, конечно, не новость. Но если рассматривать ее в каком-то вот пристально, в телескоп, в микроскоп, ну давайте рассмотрим как новости, История — это э, нарратив и отношение к ней стало очень пренебрежительным. История выпала из актуального политического контекста. И Путин, можно сказать, что он подсознательно этим бравирует и бессознательно сбрасывает историю с корабля современности. То есть да, он не помнит, он запутался. Но тем самым можно отметить, что он подрывает свой собственный идеологический базис, основанный на краснобарачных э, байках. То есть кто-то должен быть точный, так это, конечно, не школьник, а Путин. Он подрывает собственный базис, но это, в общем, типично для шизофренической современной нынешней политики. Ну, что ты имеешь в виду, что он плохо разбирается в тех вопросах, к которым он сам привык апеллировать? Ну, ну да, то есть он не должен был, конечно, этого показывать. И лучше было, чтобы либо вовремя спохватились. Конечно, он не обязан это помнить, он даже не обязан это знать. Это, ну, это смешно предъявлять. Но раз уж вышел такой казус, кто-то должен был подумать о том, как его избегать, раз история для вас так важна. Вы должны говорить о ней внятно, четко и уверенно. Продолжая разговор о самом Путине, я слежу за твоими публикациями, и мое внимание привлекла следующая цитата. «Но я не согласна с тем, что нынешний режим персоналистский. Я считаю, что формальный глава государства не более, чем серый спикер черного политбюро. У него не то, что нет политической субъектности, у него нет реальной власти». Но если у нет реальной власти, и он лишь представитель серого политбюро, ты могла бы объяснить, как, на твой взгляд, вообще устроена эта система власти? Ну, это преступное сообщество, по аналогии с итальянской мафией, только это советская мафия, это такая веселая, такая скучная. И естественно, что ее должен кто-то возглавлять. И мне не очень нравится, что про хроническую идею соловьиного транзита сейчас... Ну тоже, наверное, бессознательно, не думаю, что это происходит специально, заменяют на то, что вот у нас персоналистские режимы, все упирается в Путина, а, соответственно, это, это не проговаривается, но что думает обычный человек, а вот Путин умрет, и все это как бы развалится. Нет, абсолютно, это э, единая такая цем цементная стена, и Путин, вот э, опять тема дня, вчерашнего дня и позавчерашнего, это интервью рэпера Моргенштерна Гордону, это такая одиозная фигура. Эта фигура а в свое время он выступал за Алексея Навального в 2018 или 2019 году. Потом резко сменил ориентацию, стал абсолютно пропутинским. Он приезжал в Беларусь во время протестов и на концерте сказал, что ему нецензура наплевать на то, что там происходит. Гордон вас спросил о том, что он ну, вы понимаете, что вас вот как бы призвали для того чтобы вы фактически поддержали Лукашенко но он сказал что он якобы этого не понимает я думаю что он прекрасно все понимает я думаю что так раньше работали с советскими рокерами сейчас работают с рэперами и не столько из-за Идеологии, и не столько из-за культуры, а из-за того, что это, это огромный доход, а деньги не должны уходить мимо кассы. Это, собственно, основной лозунг нынешнего российского государства. Но вот э, этот персонаж привлек к себе такое огромное внимание. Э, общественность негодует. А что она, собственно, негодует? Гордон поднял себе рейтинг, да, пригласив довольно странную фигуру. Но сам, сам факт приглашения этой фигуры, вот посмотри это интервью, оно длится фактически три часа, это, конечно, круче какого-нибудь там уже провинциального Пелевина. Это, это реальный срез реальной России, совершенно другой, которая живет совершенно другой жизнью, где куча денег и куча просмотров, и там показано, в общем-то, как все это работает. Простым, совершенно вообще дебильным языком рассказано, как все это работает. Но люди закрывают глаза, не хотят на это смотреть, говорят, что все плохие, и думают, что если они будут хорошие, будут следовать каким-то моральным догмам, и будут там святее Папы Римского, что им не удалось. Вот эти все критики, они там, кто на два лагеря работает, кто мало чего добился, уж свитее Папы Римского тоже не но не является, и главное, что у них нет того самого рейтинга, так вы, это критика, конечно, оппозиции, вы посмотрите, как работают успешные проекты, неважно, хороши они или плохи с моральной точки зрения, технически посмотрите, они же на это не хотят смотреть. Это один из моментов, почему оппозиция на данный момент абсолютно проиграла. То есть это опять надо вообще констатировать, она абсолютно целиком, полностью проиграла. Ну, — Ты немножко смешала вместе два вопроса. Первый — про сущность путинского режима. Я так понял, что ты его определяешь как мафиозный режим, как большую преступную группу, которая находится у власти. И ты сразу перешла вот, как бы, к критике оппозиции на примере Моргенштерна, который, как я понимаю, вызывает э, неудовольствие многих тем, что он демонстративно циничен. А, ну, у меня знаешь, какой вопрос возник? А тебе вообще не кажется, что... Порой такие откровенные циники или псевдооткровенные псевдоциники выглядят как-то даже лучше, чем вот эти благообразные оппозиционеры комсомольской наружности с правильными лицами, думающие о прекрасной России будущего. Ну, они действительно выглядят лучше. Я просто это технически оцениваю. Вот мне интересно, как, что надо делать, чтобы оно работало. Вот, посмотри, действительно, это не, не реклама чья-то, просто посмотри это интервью, вот там показано, как это все работает. Два человека встретились, сделали вид, что они очень любят друг друга, хотя не любят, там огромное количество просмотров, то есть это Моргенштерн, зарабатывающий по там, 2 миллионов долларов за альбом, получил еще больше пиара, и Гордон, собственно, его тоже получил. А группа из 10 вот этих людей в белом пальто сидит и возмущается, и не получает ничего. Но она, ну, она так сидит и возмущается годами. Слушай, ну, с другой есть... стороны, Моргенштерн — это рэпер, который делает деньги, это совершенно другая а, сфера деятельности. Можно делать деньги на рэпе, можно продавать стиральный порошок, можно там, я не знаю администрировать порно сайты там, но в политике все-таки это не имеет никакого отношения. Не, не, не, Маргенштерн это это вот если ты посмотришь это интервью, ты поймешь, что это самая откровенная политическая манифестация именно политического последнего десятилетия. Он там говорит и о Навальному, и о Лукашенко, он говорит и о Путине и говорит, что Путин Хотя тут он проговаривается и говорит о себе. Он говорит, Путин является всего лишь фронтменом, он же ничем не, не управляет. То есть фактически сейчас он, он говорит примерно то же, что сейчас говорила я. Естественно, он говорит о себе, потому что он сам чей-то проект. Естественно, что это ГБшный проект, потому что деньги не должны идти мимо кассы. И очень удобно, когда всю Россию обслуживает всего там 10, 10 звезд. там Собчак, Моргенштерн, они все у друг у друга на свадьбах и... И, и вот все деньги они на виду, да, и, и весь этот общак там да, на виду, что опять подчеркивает, вот насколько это как бы мафиозное, очень простое государство. Это действительно, это не столько музыка это больше политический, чем музыкальный проект. Как музыкальный проект, я не думаю, что он так сильно прям интересен. А почему ты вообще так внимательно следишь вот за этим кругом лиц, которые ты обозначил условные Собч... Собчаки там, ну и так далее. А, потому что на их примере куда бар... гораздо очевиднее смотреть. Вот это как будто ты разрезал, вот, разрезал изнутри политическое тело России и смотришь, как оно работает. А когда ты читаешь. А когда ты читаешь очередные заявления политиков и политаналитиков, из которых, ну я не знаю, наверное, ну, 10% уважаемых и очень интересных людей, а 90% — это люди, которые повторяют одни и те же мантры, и которые вообще не сдвигаются с места и не показывают, собственно, ничего, вводят в заблуждение свою аудиторию и самих себя. Ну, на примере Моргенштерна видно, как это работает. И на этом примере видно, как надо выходить к массам. Выходить к массам надо тогда через какие-то э, попсовые тренды и темы. через какую- э, Там, где есть большая аудитория, через тех же там рэперов и так далее. Почему нет? Почему никто не пробует это делать? Ну, это пытался делать Навальный, его команда, которая там заходили и через ТикТок на молодежь, и на, со всякими рэперами общались, и читали их стихи там даже, и Навальный чуть ли не посещал какие-то рэп батвы но как-то большого выхлопа это вроде бы не дало, или дало. А, Моргенштерн сказал, что поддерживал Навального до того момента, пока... Он, не встретил, он говорит, у него такая семья, и весь он такие правильные вещи говорит, и все это так мило, и он мне очень нравился до того момента, как я с ним не встретился лично. С того момента я понял, что он биоробот, он буквально так говорит, он, конечно, очень смешно, это действительно какой роман Пелевин. Я понял, что это биоробот, и все, что с ним происходит, запрограммировано. Но на самом деле, видимо, Алексей Навальный работал по фор формально. Вот как Волков, например, с фонариками выйти, когда это было совершенно не нужно. Также Алексей Навальный, не будучи, не разбираясь в теме, вышел там к рэперам, а был им совершенно чужим человеком, который действительно, когда я с ним встречалась, я могу, кстати, подтвердить, он действительно похож на биоробота, он как бы на автомате очень действует. Но это же вопрос тоже каких-то личных качеств и но сам по себе метод, который он использовал, он хороший, его надо использовать дальше. Кстати, о Навальном у меня есть другая цитата, очень интересно, разворачивается разговор, прямо входя в рамки тех цитат, которые я сегодня выписывал, твоих цитат. Ты пишешь в одной из статей, что же касается борьбы с коррупцией, то она не является эффективным политическим методом. Более того, она вообще не является политической Темой. Тогда вопрос, а что является эффективным политическим методом? Ну, вообще, тогда надо сказать, почему не является. Потому что Запад на эту наживку не клюет, потому что коррупция оказалась вписана в современную западную систему, к сожалению, на данный момент. Не потому что я это не, руб... я не ругаю Запад, не потому что он за коррупцию, а потому что Запад устраивает. Та коррумпированная Россия, которая поставляет ему деньги, которая переводит деньги в его банке, она может отсеивать, осуществлять тот самый системный аудит, который осуществлял Навальный, борясь с коррупцией одних чиновников, куда-то отставляя, а других наоборот там осыпая какими-то привилегиями или возможностями входа в условно белый мир. То есть по такой схеме, конечно, можно дойти до идеи того, что Россия — это криптоколония, это уже, конечно, конспирология Голковщина, галковщина, но доля истины в этом есть. На данный момент Россия по, со своей коррупцией устраивает Запад. Не то чтобы ему это нравится, он это прям специально поощряет, но она есть, и его это устраивает. Когда здесь будет сильная либеральная власть, это изменится, на данный момент ее нет. А что является политическим инструментом, так их должно быть много. Но то, что все сузилось, все поле сузилось до морализма, новоальнизма, лишевиков и так далее, да, да все может явиться политическим инструментом. На политическом поле должны были, представ... были представлены все силы, там, от националистов до всех прочих, все эти силы устранены. А, апеллировать к классовым каким-то вещам к экономике не показывая дворцы, а показывая людям, что они могут жить лучше, чем они живут, и давая эти возможности. Но ну, это тот же бот, например, и так далее. Но вот это все тоже эффективно. Просто все это как бы хороша ложка к обеду, потому что все это надо было делать чуть раньше, или надо будет делать немного погодя. На данный момент мне кажется, никакие методы, кроме осмысления сложившейся ситуации неэффективны, потому что никакого запроса на революцию нет. Люди устали, люди напуганы, люди бегут, бегут от политики и будут бежать. Я не знаю, понижаются ли рейтинги политических вот этих всех передач, но понижаются, я полагаю, что... Да. Ну вот. И тогда опять об эффективности, А КПД. Зачем сейчас тратить усилия и придумывать, что нужно сделать, если нужно... Но нарастить обратно запас каких-то сил и возможностей, бессмысленно что-то делать не обладая силами и когда нету запроса. Ты очень часто говоришь как бы не доводя до конца до логического конца, а свою мысль или свой там программный тезис. Ты говоришь часто, что вот, вести борьбу с властью, или точнее за власть, как ты любишь подчеркивать, нужно не с моралистских позиций, а с ресурсных. А что ты подразумеваешь под этим? Деньги, связи, медийные возможности. То, что и все. То есть тут нужно приобретать деньги, связи и медийные возможности. Ну, собственно, Да нужно идти на какие-то компромиссы, потому что если все сейчас станут в позы, вот что вот либо так, либо это, ну то все этот как бы, оппозиционный кораблик, титаник потонет. Это прям происходит уже сейчас. То есть ты прогнозируешь полное, по -по -по полное потопление оппозиционного титаника, да? Ну вот в той форме, в которой он был, вот этого вот всего навального движа, это да. Слушай, а может быть, это хорошо, на самом деле? Может быть, вот когда все потонет, все то, что есть, и что показало? Свою... Хорошо, это своих позиций. Хорошо, что появятся новые возможности, да, хорошо. А что было украдено фактически 20 лет жизни не только Путина, но и вот этими фатальными консенсусами и решевиками и, и так далее. Но они же отнимали у нас возможности. Нет, можно сказать, что... Вот есть такая версия, что в любом случае бы этот режим пришел к тому, что он пришел, к чему он пришел, и все бы было так. Ну, допустим. Но в обратной перспективе, если смотреть, у нас бы были у нас бы было больше возможностей, больше связей, больше связей там с СМИ, больше связей с Западом, больше вообще всего. Мы бы иначе распорядились своей жизнью. Так что, ну, смотря с какой стороны, смотреть. мы же не живем как бы вечно. Мне кажется, что все-таки. Это все надо раз сто еще проговорить, что, что кто провел ситуацию к такому краху. Ну, ты очень... обвиняешь, как я понимаю, Навального в этом крахе. Я не обвиняю Навального, потому что Навальный, в первую очередь, потому что он сидит в тюрьме, но ФБК и все консенсусы, и он, конечно, еще раз повторю, что он политический заключенный должен быть немедленно освобожден, но я обвиняю, да, все политические консенсусы, завязанные вокруг него, все медиа, завязанные на, на исключительно его фигуре, э, Волковой и компанию в том, что они вполне уже под конец точно сознательно занимались глобальной политической аферой. Я не думаю, что они до конца надеялись, что... И вот сейчас что-то переиграется. Когда Волков выводил на эти митинги с фонариками, когда он что-то там дальше делал и так далее, но он же сам уже проговаривал, что, ну, наверное, это последний митинг, наверное, все, но пришлите еще донатов. То есть они как такие продавцы там политического гербалайпа, доигрывают до конца что, что вот эту свою аферу, это выглядит совершенно странно, но странно даже выглядит не столько это, потому что Дело аферистов обманывать – это их работа. Странно выглядит общественная реакция, которой вообще нет. И никакой реакции нет. А если вы выступаете против ФБК, то вы чуть ли не на Кремль работаете. Никакой критики нет вообще. Ну, бог с ней. А с оппозицией ее «Титаник» идет ко дну, как ты говоришь. а Я вот что хотел спросить. Я видел на странице у тебя фотографии совместные с Владимиром... Епифанцевым, известным актером кино и театра. Скажи, пожалуйста, я правильно понял, что у вас какие-то возобновили совместные проекты? Ну да, я хотела бы сделать с ним новый совместный проект. Те были очень такие успешные. Мне кажется, что он записывал пару клипов на стих умрели леса» и «Как всем посмотри, зацепенели». Он часто выступал на моих выступлениях, читал мои стихи. И раньше мы, конечно, общались куда больше, но раньше это в такие, то есть интернет уже был, но пока еще все как бы тусовались. Сейчас это уже как-то не принято. А потом мы некоторое время не общались, а потом решили пересечься. И мне эта встреча понравилась. Я оставила ему новые книги. И я думаю, что, возможно, он что-то еще сделает со мной. Я думаю, что это один из лучших российских актеров, конечно, и очень интересный персонаж, в принципе. А, кстати, вот такой вопрос сразу возникает. У него есть какие-то политические воззрения, пристрастия или вообще взгляды на то, что происходит в политике? Мы не говорили на эти темы, я не знаю. Просто интересно, как живет... люди из этой среды вот сейчас оценивают реальность. он живет вот своей ролью, он нарциссический в хорошем смысле персонаж. Он все время показывает себя, я даже не знаю... Видит ли он этот политический контекст и нужно ли ему его видеть? Недавно на днях группа публицистов, включая Владислава Иноземцева и Юрия Самодорова, выступили в прессе с призывом объявить бойкот предыдущим выборам в Государственную Думу, которая состоится 19 сентября. Опять, опять возобновилась эта уже набившая оскомину дискуссия на эту тему. У тебя есть что сказать по этому поводу? Ты поддерживаешь бойкот выборов? Да, поддерживаю бойкот, да. Другое дело, что тут, тут уже больше нет политически эффективных методов. Ну, я за бойкот, чтобы это вот осталось в истории, что я за бойкот. А технически это уже ничего не значит. Тут уже, во-первых, кто в лес, кто по дрова. Одни идут куда-то баллотироваться, вот всех снимают. Сегодня Потапенко по сняли, до этого еще... Кого-то, Юнаман, кого еще кто, кто остался? Литвинович, по-моему, только одна осталась. Вроде больше да, никого но, не наверное, скоро сниму, да. Шевченко, Шевченко тоже куда-то там идут. Но Шевченко как бы он почти свой. Ну, в общем, кто брест, кто по дрова, что, что они делают, зачем они делают со стороны-то похоже либо на безумие, либо на распил каких-то последних средств, либо что, ну вот Потапенко говорит, что надо вот репетировать что-то, надо куда-то все время ходить, чтобы если через 20 лет придется всерьез пойти, чтобы ты не забыл, как там какие-то бумажки раскладывать и куда бюллетени совать. Ну это как-то неубедительно. Ну допустим, боишься разучиться, это как типа в тренажерный зал сходить на выборы, ну… Чем бы дитя не тешилось, тут получается, как вот этот детский калейдоскоп, это называлось, такие стеклышки ты смотришь, так картинка меняется, вся картинка меняется, откладываешь его, а все как было, так и есть. Но вот так и с выборами, и с позицией по выборам. Конечно, бойкот наиболее логичная позиция, но радикально здесь уже ничего не поменяется, эти выборы ничего не значат. А когда что-то поменяется, Олен, вот по твоим ощущениям, ты же живешь в России, ты видишь социум вокруг себя, видишь, что происходит. Есть какие-то у тебя прогнозы? Да, у меня прогноз не совсем даже пессимистический в любой момент, все может поменяться именно потому, что мы живем в России, процитируем Моргенштерна «Россия – страна возможностей», в том числе для черных лебедей, которых отрицает иноземцев, потому что когда нет реальных политических субъектов или те, у кого есть политические субъекты, субъектность они списаны, как они их скинули с доски, и мы на ней не находимся. То есть всю вот это такая какая-то это какая инфернальная мануфактура, в которой творят дела, от силы человек стой, кажется, что вообще больше никого нет. В такой ситуации именно черный лебедь является реальным политическим субъектом и почему бы ему не возникнуть но вечно это я ясное дело длиться не может а каких-то прогнозов по времени я давать не могу потому что не хочу быть проханической фигурой подобной Соловью а что это мог быть за черные лебедь для наших зрителей ты можешь пояснить этот термин вообще но это странное, неопреодолимое стечение обстоятельств. Об этом есть целая книга у Насима Маталиба. Кстати, довольно интересная. Попсовая, но хорошо написанная, дельная. Но это может быть вообще все что угодно. Это могут быть какие-то системные катастрофы, это могут быть чьи-то смерти, это могут быть просто неопреодолимые обстоятельства. Ну вот Чернобыль произошел и приблизил распад... Советского Союза и сейчас может что-то произойти, потому что это только как бы видимость, что все так держится. А держится на самом-то деле на соплях, поэтому да все что угодно. Ну что же, будем тогда ждать черных лебедей для путинского режима, а не для нас. Надеемся, что все-таки вот эта вот профаническая реальность российская, о которой ты постоянно говоришь, в свое время исчезнет и появится что-то другое. Ну, а с вами были Алина Витухновская и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами и до новых встреч!